Прежде всего хочу обратить ваше внимание на то, что ваш управитель планета Марс целый месяц в сильном положении, в знаке Козерог, в вашем десятом доме карьеры и статуса. Поэтому в целом можно считать, что март — это для вас период активных действий, это период принятия важных решений. И в конце месяца, в 20 числах марта, будут происходить важнейшие соединения, которые позволят вам… Эм, получить результат в каком-то деле, а также заложить основы своего будущего успеха. 3 числа Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш первый и десятый сектор гороскопа. Месяц может начаться эмоционально достаточно сложно, и это будет, скорее всего, связано с большим количеством работы. Обычно такой аспект говорит о том, что нет времени отдыхать, нет времени Заниматься тем, что нравится, нужно делать ту работу, которую вы обязаны выполнить. Поэтому начало месяца будет связано с ощущением долга, и времени на отдых будет катастрофически мало. С 4 по 16 число Меркурий, планета коммуникации, будет находиться в знаке «Водолей». В вашем одиннадцатом доме, и 10 числа Меркурий будет разворачиваться в прямое движение. В этот промежуток времени, скорее всего, будут происходить важные события, которые связаны с группами, коллективами, друзьями. В этот период вы можете как-то по-другому выстраивать взаимоотношения в рабочем коллективе, взаимоотношения с вашими товарищами. Это может быть разработка проекта, это может быть период, когда вы будете формировать команду. В целом, ваше общение будет в это время связано с другими людьми, и общение будет благодаря этому очень активным. Начиная с 16 числа Меркурий переходит в знак «Рыбы», и это будет уже период… Погружение в свой внутренний мир ⁇ это будет период планирования, очень четкой организации. И вы будете использовать интуитивный подход в любом деле. Вы будете ориентироваться на свои желания и внутренние цели. То есть это период организации какого-то процесса, но большинство результатов пока что видны не будут. 4 числа ретроградный Меркурий будет делать благоприятный аспект к Венере и будет затронут ваш финансовый сектор. Этот день может принести приятные неожиданности финансовые, это может быть выгодная покупка, а также возврат долга. 5 числа Венера переходит в знак Телец по 3 апреля. Телец — это ваш сектор финансов и личных ресурсов, Венера во втором доме поможет вам найти новые источники заработка. Либо это период, когда в целом вас сопутствует удача в финансовых делах. Это может проявляться на уровне «выгодно купить или продать», также на уровне каких-то дополнительных возможностей заработать и, как следствие, появляется больше возможностей приобрести то, что вы хотите. Скорее всего, свои чувства и любовь в этот период вы будете выражать как раз-таки через подарки, через финансовую поддержку. И в этот период отношение к деньгам тоже может меняться и быть более таким спокойным и умеренным. 8-9 число — очень активные дни в плане личной жизни, в плане эмоций, ощущений. В этот период Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера — в соединении с Ураном. Это очень сильные аспекты, которые дают мечтательность, желание немножко отстраниться от дел. Могут возникать какие-то неожиданности, приятные сюрпризы. К тому же Венера в это время будет в аспекте к лунным узлам. И для многих Овнов этот аспект может проиграться в личной жизни, как… Очень важная встреча, важный разговор, так что в целом 8-9 марта должны принести для вас какие-то приятные сюрпризы. 9 числа будет полнолуние в деве в вашем шестом доме. Полнолуние это результат кульминации определенных событий, ситуаций, которые длительный период времени присутствовали в вашей жизни. И в данном случае вы можете получить результат по какой-то рутинной работе, которую вы выполняли. Это то, что не всегда нравится, но то, что следует делать. И также это полнолуние может помочь вам разобраться с вопросами, связанными с вашим здоровьем. И это хороший период для того, чтобы менять какой-то подход в работе или даже менять работу, если она вас крайне не устраивала. Также это хорошее полнолуние, чтобы менять привычки. Это может касаться и режима дня, и режима питания, и любых других привычек, которые вы считаете вредными. Период с 10 по 14 число. Марс будет в аспекте с Нептуном, и это период достаточно неорганизованный для вас. В это время вам будет сложно собрать себя и заставить делать что-то по списку. Это больше такой творческий период, и очень важную роль в это время будет играть вдохновение и ваш внутренний настрой. Если у вас будет огромное желание выполнять какую-то работу, будет настроение, вы сможете свернуть горы и действительно даже воплотить какую-то вашу мечту и сделать ее реальностью. Если же, наоборот, с настроением м, дело будет обстоять не очень хорошо, то, соответственно, этот период будет э, непродуктивным. 20 числа Солнце переходит в Ваш знак на целый месяц. У Вас начинаются периоды Ваших дней рождения, с чем я Вас поздравляю. И обращайтесь за личными консультациями. В это время для Вас действуют специальные условия. Только не забывайте. Напомнить, что вы по знаку Зодиака Овен. Начиная с 20 числа и до конца месяца Марс будет в аспекте с Юпитером, Плутоном, Сатурном. И это будет очень активное время. С одной стороны, вы будете ощущать какие-то требования окружения по отношению к вам. Это в социальном плане очень активное время. Вы можете выступать организатором, вы можете выступать руководителем какого-то проекта. В целом, это период достаточно напряженный, будто бы появляется желание наверстать упущенные и завоевать новые территории, появляется желание действовать с размахом. В то же время Вселенная будет требовать от вас последовательности и четкого планирования каждого шага и каждого действия. 21-22 число — очень благоприятные дни для того, чтобы вести обсуждения касательно финансовой темы, хорошие дни для оплаты счетов, бумажных дел, а также очень благоприятное время для покупок и продаж, особенно если это касается техники. 22 числа Сатурн переходит из знака «Козерог» в знак «Водолей». Это будет временный переход, так как он еще все-таки будет возвращаться обратно в Козерог, но все же это очень-очень значимое событие, и я обязательно об этом сниму отдельное видео. 23 числа Венера будет делать благоприятный аспект к Нептуну, и это очень хороший день, чтобы расслабиться, позволить себе какую-то радость, что-то приятное, что вы давно себе не позволяли. В целом это хороший период для творческих людей, а также благоприятное время в личной жизни. 24 числа будет Новолуние в Овне, в вашем знаке. И Новолуние — это всегда маленькая новая жизнь, особенно если оно происходит в вашем знаке. Новолуние само по себе не дает вот сразу какие-то события, как правило, чаще всего. Это обычно только мысли, планы, какие-то новые зарисовки, что вы хотите в ближайшее время сделать важные. Поэтому будьте внимательны к мыслям, которые возникают в вашей голове, обращайте внимание на новых людей, которые входят в вашу жизнь, и не упускайте перспективы и возможности, которые будут встречаться на вашем пути. 26 числа Солнце будет в соединении с Лилит в вашем первом доме. В этот день старайтесь не решать вопросы, которые касаются вашего статуса, имиджа. Это период достаточно неблагоприятный для решения подобных вопросов. Не берите в этот день на себя инициативу и старайтесь свои эмоции отставлять на другой план, в то время, когда вы решаете какие-то деловые вопросы. 28-29 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру и Плутону. Это очень удачные дни в плане финансов, особенно если речь идет о том, что вам нужно принять решение касательно большой суммы денег. Это в целом благоприятный для этого период. И, наконец, 30 числа Марс переходит в знак Водолей по 15 мая. Водолей — это ваш одиннадцатый дом, и период с конца марта до середины мая будет очень активным в плане общения, коммуникации, взаимодействия с другими людьми. В это время вы можете выступать организатором какого-то мероприятия, вы можете быть приглашены на какое-то мероприятие, вы можете вступить в новую группу, коллектив, вы можете изменить работу или же будете очень активно себя проявлять в какой-то группе или в каком-то коллективе. В целом это достаточно легкий и благоприятный период, когда вы сможете добиться успеха, результата в каком-то деле достаточно просто. Вам будут оказывать помощь и поддержку те люди, которые вас окружают. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Желаю вам удачи, пока-пока!